Противопоказания для гормонального смещения. Это четвертый класс по Миллеру. Четвертый класс подразумевает отсутствие сосочков. Нам технически невозможно переместить в это положение просто слизистый накосничный лоскут. Нам не к чему его будет пришивать. Это ну, понятно. Наличие тяжей уздечек – это условное противопоказание. Оно описано в литературе, но я на него не реагирую, если только это не совсем критичная история. То есть до... 5 миллиметров. Если у меня есть 5 миллиметров, значит, я иссякаю все эти уздечки и тяжи внутренним доступом при расщеплении лоскута. Если вот уже меньше 5 миллиметров, тогда это будет противопоказание. Вы их прямо иссякаете Ну, в момент расщепления вы просто их, получается, оставляете внизу на мышцу. Вы расщепляете. Это вообще друга, другая история. Вы не рассекаете их. Вы лоскут расщепляете, и они у вас перемещаются вниз сами по себе. Если на нижней челюсти есть еще такой метод для того, чтобы не делать вообще никаких резких хирургических движений в зоне выхода нерва да, в области ментальных отверстий. Там можно тампоном просто взять и их, опустить вниз. Это... Но это другое, это, не, это не то, что в привычном нам понимании рассечение надкосниц. Это расщепление. Это, это происходит одновременно с расщеплением слизистого надкостичного лоскута. Самое сложное в этом, это вот для меня оказались э, челюстно-лицевые хирурги. Им невозможно объяснить, как расщеплять лоскут, потому что их научили рассекать надкосницу. И это вот... Но только с одним доктором мы преодолели, к сожалению, вот этот вот порог, и он понял, что нужно делать. Мы расщепляем, и одномоментно у нас эти уздечки и тяжи перемещаются вниз просто под воздействием мышечной силы и тяжести. Когда мы, получается, отщепили саму слизистую, собственно, от мышцы. Мышца упала просто у вас вниз на, на, на нижней челюсти. Как правило, мы сталкиваемся с этой историей на нижней челюсти, потому что на верхней там вообще все проще. Она в области контрафорсов, да, только это второй резец и первый премоляр. И в области центральной уздечки на верхней губы таким же методом. Все то же самое. Отсутствие ширины прикрепленной десны, опекальной ресессии, это тоже относительное противопоказание, потому что, как мы теперь знаем, мы все применяем и аутотрансплантаты, и ау ау пластические материалы для того, чтобы увеличить или создать прикрепленную десну. Поэтому это не является на сегодняшний день, но я должна пока как бы все-таки классической базовой вам доносить информацию. И Щелевидные дефекты выше слизисто-десневого соединения. Вы представляете, как выглядит себе такой зуб? Щелевидные дефекты выше слизисто-десневого соединения. Узкая, как такая игла, пикорецессия уходящая, собственно, слизистую уже, то есть не имеющая вообще ни зенита, да, как такового ни шейки, там ничего. Такое высокое обнажение корня и фактически уже замука гингивальную границу выходящая. Ну, представляете себе эти зубы, все видели, мы их многократно. Вот в данном случае корональным перемещением такую рецессию прооперировать невозможно. Для нее есть другой метод выбора. Опять сюда же. Методика операции. Все отлично. Значит, разрез. Методика коронального смещения несет в себе смысл переместить слизисто-надкосничный лоскут коронально от опекального в корональную сторону. Мы имеем с вами глубину рецессии. Нам нужно ее устранить. Как нам математически рассчитать? Насколько перемещать э, лоскут слизистон-косничный? Я вам расскажу: когда я начинала учиться уже в постинст, постинститутское время, свое, э, э, был такой профессор Вассерман, он преподаватель был профессор Мюнхенского университета, вот он говорил так. Максимально нужно натянуть на коронковую часть, что когда будет сокращаться обратно лоскут, он встанет в правильное положение. Прошли какие-то годы, я стала сравнивать свои результаты, почему у меня где-то сократилось и действительно осталось так, как он сказал а где-то ушло обратно в то же положение, из которого мы это перемещали. И, конечно, в общем, я поняла, что итальянская школа мне ближе с математическим расчетом, потому что вот этот на авось я натяну максимально, а потом посмотрю, что из этого получится. На самом деле пародонтология и макогенгвальная хирургия также развивалась все это время, и никто не стоял на месте. И то, что он говорил, это было здорово и круто в 2001 году, но на сегодняшний день мы уже работаем по-другому. Итак, зачем мы здесь измеряем глубину рецессии? Для кого это нужна информация? Для пациента, для, для ассистента? Это величина, на которую мы будем перемещать наш лоскут, следственно-косничный. Соответственно, чтобы его переместить и зафиксировать, что мы должны сделать? От вершины анатомического сосочка, вот эта точка, посмотрите ее, пожалуйста, найдите на своем рисунке и отметьте. Мы откладываем величину, равную глубине рецессии, вот так вверх. И ставим здесь точку. То же самое делаем с другой аппроксимальной стороны. От вершины анатомического сосочка откладывается глубина рецессии, вот эта величина, и ставится здесь точка. Вот это ваша точка отсчета формирования нового хирургического сосочка. Форма, вы можете его сделать вот такой, как здесь нарисовано, ласточкин хвост Можете сделать квадратный, на приживление и регенерацию никак это не влияет Это даже если где-то что-то у вас там будет какая-то плюс ткань немножко, вы можете всегда это потом скорректировать Много не мало, тут как бы уже точно Но лучше точно Нет, нет, нет нет, нет, вы не правы, потому что когда у вас стопроцентно соприкасаются две раневые поверхности, они заживают быстрее, образуются сосуды, и коллатерали капилляров быстрее организуются между собой. А если у вас вот так вот торчит э, прижатый вами сосочек, то вот эти части, они будут умирать, и регенерация будет недостаточно, и питание будет недостаточно в этом месте, и вы получите там все равно какой-то... Неприятный момент. Значит, мы отложили величину глубины рецессии с двух сторон, поставили точку. Это точка нашего разреза. И вы начинаете проводить полнослойный разрез. Что это значит? Мы вместе до кости вертикально, уходящей трапеции с широким основанием вверх с одной стороны, и то же самое мы делаем с другой стороны. Все продонтологические слизно-косичные лоскуты выглядят как перевернутая трапеция. Зачем? Питание. Да, да. Максимально сохранять питание, максимальное количество сосудов, чтобы было у этого лоскута. Дальше у нас начинается самое сложное. Вот здесь у нас с вами, мы оперируем, пусть просто первый класс, с прикрепленной десной. Вот здесь у нас с вами, что есть над зенитом рецессии? Что это такое? Какая там ткань? Прекрасно, спасибо большое. Вот эту часть мы должны сделать полнослойный на лоскуте, вместе с надкосницей. Мы должны лоскут этот отслоить в этой зоне опекальные зенита рецессии вместе с надкостницей. Всем понятно, как это... Э, да? То есть вы скелетируете фактически этот, до да, кости. Но вот эта зона, самых хирургический сосочек, у вас должен быть расщепленный. То есть вы делаете разрез, не... Идете либо из разреза, начинаете уходить в расщепление, а потом в полнослойный лоскут. Либо наоборот, из полнослойного, отслойного опекальные рецессии уходите сюда и расщепляете хирургические сосочки. Зачем они вам нужны? Зачем вам оставлять надкосницу аппроксимально от э, корня зуба? Коллеги, включайтесь, пожалуйста. Еще же рано, еще мало прошли с вами, Ничего не устали. Зачем нам это? Чтобы показать, что я умею делать полнослойное расщепление, туда-сюда его поиграть? Это правильно, то, что вы говорите, очень правильно. Но есть еще тайный смысл. К сожалению, мы работаем, как мы уже с вами утром решили, в условиях, как правило, тонкого биотипа, соответственно, почти во всех клинических случаях мы будем применять либо аутотрансплантат, либо какой-либо пластический материал. Но для пластического материала там немножко другая ситуация, я вам просто по ней расскажу позже. А для применения аутотрансплантата это зона его питания. Потому что, да, если вы его поставите на кость, то он, ну, он просто там умрет, и вы эту белую некортизированную пленочку удалите из подлоску, или она там сама вымыется с антисептиком и так далее. Все однозначно, да. Мы оставляем это наши запасные зоны питания. Я сейчас очень дотошно с вами разбираю эту историю, потому что завтра мы будем то же самое делать на имплантатах. А все прекрасно понимают, что трансплантат, брошенный на обнаженные витки имплантата, вообще с, уже в априори лишен 50% питания. И наша задача, чтобы он выжил, создать ему условия для, на принимающем ложе. И вот в этом случае, вот эта техника, когда вы оставили на принимающем ложе, соединить кусочек соединительной ткани с надкосницами, это ваша подушка безопасности, выживали, выживание вашего свободного десневого трансплантата. Дальше. Мы значит расщепили, расщепили здесь полнослойный, дошли до мукогенгивальной границы, и начинаем уходить в расщепление. У меня написано по-английски, я приношу извинения, я до сих пор не собралась переписать просто все свои рисунки на русский. Сплит это расщепление, фул это полнослойный и соответственно буквы С везде будет помечена расщепленная часть лоскута и буквы F полнослойная. Каким образом происходит расщепление слизисто надкосничного лоскута? Еще раз говорю, это непривычное нам с вами рассечение надкосницы. Это просто зона мукогенгивальной границы, когда она переходит в собственное, вот здесь у вас надкосница получается есть, и вы переходите просто мягко в слизистой и не надкосницу рассекаете, а отслаиваете мышцы от слизистой, и ваш слизенно-косничный лоскут просто повисает без напряжения без, какого, без сокращения он просто повисает на зубе это значит вы сделали правильно вы должны положить лоскут в новом положении и проверить как вы провели мобилизацию лоскута если он не отпрыгивает вверх вы сделали все правильно это все проверяется не на этапе, когда вы начинаете ушивать, и, у вас, и вы вдруг понимаете, что вас тянет. Вот это должно быть произведено вот здесь, вот, именно когда вы расщепили, и все, ваш лоскут готов. Теперь мы переходим к подготовке самого зуба и корня. Для, для того, чтобы было прекрасное, как вы сказали, да, сопоставление краев ран, из самих раневых поверхностей, что нужно сделать с анатомическим сосочком? Прекрасно, спасибо большое. Да Деэпитализировать, то есть мы снимаем просто поверхностные эпители, чтобы создать такую обнаженную кровоточащую раневую поверхность. У нас сегодня будет с вами мастер-класс. И технически я вам это все вот покажу, прямо как это делается во рту. Также теми же инструментами покажу это на биологической модели.